Дорогие рыбки, я хочу рассказать про то, что вас ожидают в августе. В последний месяц лета звезды будут щедрыми к вам, обещая незабываемое время. Дом партнера вашего знака заполнен планетами. Здесь расположен быстрый Меркурий. 5 августа к нему присоединяется сама планета любви и красоты Венера. С 22 августа его освещает своими лучами блистательное солнышко. В личной жизни вас определенно ожидает много-много-много событий и, скорее всего, они все будут по-настоящему захватывающими. Более того, дом партнера знака Рыбы отмечен присутствием планеты Юпитера, это планета большого счастья и удачи. Уже в начале сентября Юпитер меняет свое положение, поэтому обязательно воспользуйтесь тем временем, пока он остается в благоприятной для вас позиции. Планетные влияния наделяют представители знака рыбы энергией, привлекательностью, страстностью, и это делает месяц жарким для любви и отношений. Есть высокая вероятность того, что в любви и отношениях в августе произойдет что-то очень важное. Если вы пока одиноки, с поддержкой Венеры и Юпитера на вашей стороне могут открыться двери новой любви. Влияние планет также благоприятное для вашего возлюбленного или супруга. Звезды вам обещают через него хорошие шансы на успех. Карьера и финансы. Для карьеры и работы рыбам открываются широкие перспективы в этом месяце. Скорее всего, объем рабочих задач возрастет, но это вам будет не в тягость. Вы будете работать с удовольствием. С Венерой на вашей стороне вы сможете прекрасно ладить с коллегами и деловыми партнерами. У вас появится способность убеждать и организовывать людей на выполнение общих задач. Если понадобится помощь, вы можете на нее рассчитывать, вам не откажут. Возможно заключение новых каких-то контрактов или партнерских соглашений в этом месяце, которые принесут вам хороший доход. Будьте к этому готовы. Также есть вероятность, что вы приобретете новые связи в этом месяце, которые будут способствовать высоким результатам в работе или окажутся полезными для дальнейшего карьерного продвижения. Что касается финансов в этом месяце, то период предлагает вам, дорогие рыбы, хорошие возможности. В отношении более успешно будет первая половина месяца, когда Уран, эта планета неожиданности, я бы так сказала, в вашем доме денег, формирует позитивный аспект с Солнцем. Новые бизнес-проекты, начатые в это время, будут очень прибыльными. И несколько напряженный уже станет третья декада месяца. Вот в этот период будут не исключены нестандартные ситуации с деньгами. Поэтому обязательно избегайте непродуманных финансовых действий. И в заключение о здоровье. Для вас, дорогие рыбы, месяц подходит для контактов с медицинским миром начало какого-то курса лечения или проведения различного рода процедур, в том числе и косметических. Солнце в вашем доме здоровья дает вам очень много энергии, так что серьезных проблем со здоровьем не ожидается. Чувствует себя хорошо вам помогут оптимизм и умение совмещать различные дела. Совет звездам, дорогие рыбы, используйте творческий подход в работе и в личной жизни жизни. Ну а я хочу вам, друзья, напомнить, что если вдруг в вашей жизни сложилась какая-то ситуация, которая требует помощи, в которой вы пока не знаете ответа, но он вам очень нужен. Вы знаете, что вы всегда можете обратиться на консультацию, на индивидуальную встречу к астрологу, который вам обязательно поможет разобраться в вопросах личной жизни, в вопросах карьеры, в вопросах бизнеса, в вопросах здоровья, в вопросах деток, в вопросах любой, абсолютно любой сферы. Я буду рада всем вам помочь.